Доброе утро, сейчас я нахожусь на небольшой спортивной площадочке Могу вам ее показать И особенность этой площадки в том, что она находится в непосредственной близости с Можайским шоссе В нарушении вообще всех ГОСТов, связанных с установкой уличных спортивных площадок Потому что есть определенный регламент того, на каком расстоянии под магистрали должны находиться площадки, должен быть создан определенный барьер, там, зеленый, не зеленый, неважно, по экологическим стандартам, потому что когда вы занимаетесь спортом, вы активно дышите, и, занимаясь на этой площадке, вы дышите мозаическим шоссе. Это не говоря о том, что эта площадка просто представляет собой какой-то дикий ад, например, вот эти столбы. Можно заглянуть, что у них там внутри. Полностью проржавевшее все. И единственное, что мне понравилось, это вот эта штука горещая, по которой можно попрыгать. Вот. Но заниматься здесь я не буду. Я буду здесь заниматься, потому что здесь, во-первых, нет турника, но это маленькая вида. Вторая, мне не хочется дышать можайся на шоссе. С другой стороны, здесь есть огромное здание. И, по моему опыту, во внутреннем дворе этого здания что-то можно найти, что-то должно быть. Не бывает таких огромных зданий без турничков во дворах, поэтому погнали, глянем, может быть, что-то полезное найдем. Плюс здание будет служить как раз тем барьером, который оградит нас от Можайского шоссе, и можно будет нормально позаниматься, не так боясь и беспокоясь за свои легкие. Так, у нас что-то здесь уже есть. Ага, зеленый турничок. Есть штука, на которой убивают выбивает одежду блин, я бы на самом деле потренировался бы на ней просто показать тем кто ноет, что у них нет хороших площадок, красивых современных, что можно тренироваться в любых условиях а, просто у меня только-только начал заживать мой большой пальчик, а когда вы подтягиваете на широкой перекладине это же большая нагрузка на мышцы предплечья, которые у меня тоже восстанавливаются и на большой пальчик чтобы держать снизу, поэтому я не хочу это делать Поэтому давайте пройдем дальше Вот я вижу еще одну интересную площадочку Да, на таких мы еще не занимались Итак, что у нас здесь сегодня? Давайте посмотрим Итак ну Площадка в большей степени детская Хотя хомуты, как мы видим, те же самые Есть прикольная штука для тренировки вестибулярного аппарата очень прикольная змейка в плане того, как она именно сделана волной лестница вот на такой лестнице очень круто тренировать отжимания всякие разные потому что она нестабильная и добавляет нагрузки так, турничок турничок и еще одна небольшая секция видимо, совсем для детей такая зелененькая Детская и какие-то адские тренажеры, которые полностью в снегу. И еще адские тренажеры типа турник. Я не знаю, этот турник шириной, блин, меньше, чем мои плечи уже. Кто он будет заниматься? Непонятно. Я, наверное, на том буду подтягиваться. В общем, вот здесь будем тренировать. Смотрите, какой маленький турничок. Какая прелесть. В общем, буду сегодня здесь тренироваться делать подходы, погнали Некоторые пишут, мол, не вдохновляет такая тренировка, уныло смотреть. Ну, ребят, тренировка для новичков, программа для новичков, она и должна вдохновлять вас на подвиги, особенно если у вас есть какой-то уровень. Она вдохновляет новичков, которые только начинают свой путь, чтобы они занимались и не бросали. И если почитаете их комментарии, то с этим она справляется, а значит, свою задачу выполняет. Первая неделя подходит к концу или уже подошла. Соответственно, базовая техника в подходах скоро сменится. Мне уже тяжело. Сейчас даются подтягивания, не знаю почему. Но даже вот эти пять подтягиваний очень тяжело вытаскиваются. Сейчас, когда пойдут продвинутые техники, я не знаю, что делать. Вот, но придется их делать. А что? Какие есть варианты? Вот, так что. Посмотрим, что нас ждет дальше. Впереди еще много полезной информации. Еще чуть меньше половины программы. Одно радует. Вот мы прошли экватор. Теперь с каждым днем все меньше и меньше остается. То есть это изначально так было, но все равно изначально как бы нарастающей шло до середины. А сейчас с каждым днем ближе Новый год, с каждым днем ближе окончание программы. Осталось просто это все вытянуть. Надеюсь, что у вас какие-то такие же мысли или даже более бодрые. Вот, если еще не делали круги, то хорошие тренировки, если сделали, то молодцы. Молодцы. Ну, а мы увидимся завтра на какой-нибудь очередной новой площадке. Все, пока.